Вон девушка прям там. Йоу, right подписывайтесь right прямо сейчас. No, sure Включайте уведомления, если все еще не сделали этого. Я ночью выпуск каждую неделю. Oh, Вот черт, да? Что? Что за нас? Просто мне нужно волосы. Они нужны мне для моей коллекции. Тебе нужно это. <сёк> Эй, у тебя тут кое-что. <сёк> Чё? Мне просто нужно для моей коллекции волос. Ну, хорошо, Это нормально? Ну, да. Я просто взял немного себя. Эй, девочка, я быстренько. Ты милашка, дашь мне свой номерок? Я не думаю. Не? Вы так стрёмно подошли ко мне. Понял, мной. что ж. Я думаю, возьму немного твоих волос. Что за бля... Ты серьезно? Что? Ты серьезно? Что? Я ничего не сделал, клянусь. Ты охуеть мне волос. Ну как это чуток? Ну чуток же. Что? Ты сюда, ты покойник. О, бля. Мир тебе. Вон это. Меня же Один не плющит! За... Да, я, да. Чеша... я просто подрезал тебе чуток. Я верну твои волосы позже. Выглядит так, как будто у тебя что-то в волосах. Эй, что за х**ня? Это мои волосы? Да, мне нужны они. Что за х**ня, чувак? для моей коллекции волос. Что ты делаешь? Ты просто взял, отрезал не волосы. Я тебе не могу подрезал, причем бесплатно, за такую стрижку в салоне, с тебя бы 20 баксов собрали. Я ведь всего лишь хотел помочь Эй, я могу еще немного подрезать? О, говно. Полное дерьмо. Мне нужно чуток волос, простите. происходит Простите, но мне нужно немного. Я чуток ты подрезал серьезно? у вас сзади. Да, это маленький кусочек. Чувак, ты просто конченый. Ну чего ж я теперь могу поделать? Можно еще подрезать? Почему? Потому что это мои волосы на моей голове, они мои. Я возьму еще совсем чуток. Нет, все закрыто. Может, у вас можно чуток отстрелить? Давай, право моего, я тогда чуток ваших возьму. Это круто. Че, ну, это нет, плохо то, что я взял, взял ваших волос? Мне нужно совсем немного. Много не нужно. Совсем чуток. Ну хорошо. Да, я просто пробую создать куку Вуду. Интересно. А можно еще немного оставить? Ну возьму еще чуток. Возьму совсем чуток. Только если я смогу встреч тебе сзади. Не сзади? Да. Это забавно. Можно а, я все-таки okay, сначала возьму first. еще? Нет, ты уже сделал это. <проб> Хорошо, я нет, нет, не ну дай мне отрезать еще чуток. Нет, не жалко. Только чуток, совсем Там чуток. Не пожалуйста, нет. пожалуйста. Это отрезать еще чуток, почему <проб> нет? <проб> Ладно, это просто шутка. Чувак, <проб> мы поняли, что ты не совсем за Не бывает ведь такого. Ну чутка, ну потом, А, ага, мы на ютубчик снимаем. Если понравился перевод, подписывайся на мой канал, ставь лайк и удачи.